Второй день пути, первые прошли 750 километров, отчаяния с КДИ в день, где ездили ночевали с городским комфортом. После ЮДИИ продвигаем последние 20 километров асфальта и последние населения, и мы через 50 километров технического алгоритма, мы приезжаем в Игорячную в 50-м году, где он и нас на дождь встречает единственным Покажите каждый Пойдет, легко, Поехали, грязь кругом, да, дождь идет. Говорит, у тебя баня есть? Тот, кладки, спрашивает у Лехи, У тебя баня есть? Он говорит, есть Все, Ну не мыться, держись теперь И как дал, говорит, газу Тот весь, хорошо, он показал, так пришел весь грязный Баня есть, сказал, иди мойся Конечно, забегайте По-любому Поговорим на камеру. Нормально у вас в поселке в этом жили охранники и бывшие заключенные. Из колонии поселения Ушма, которое находится в 48-м километрах отсюда. Через два часа мы будем там на комфортно. Все передрались уже, поссорились. Никто не разговаривает ни с кем. Один я вот с камерой. Вот такие дела. Пока вот такая печальная картина. Полностью выгоревшая территория. Смотрится, конечно, ужасно. Кстати уж мая это первая колония поселения в Советском Союзе. До этого были одни гулаги. А здесь колючие проволоки практически свободны. И у встреча, Макары, среди своего питания. Следующую пешку продаваем на правом месте, ну 35 километров. Ушло на это три с половиной часа. На базе живет Манси Паша. Вот раз вы отказ с нами будут его разбудить. Вы слышите звук унтора? Да. Это последний, кого мы встретим. Вот едет кто-то за нами. Ребята на самодельном аппарате из Тагинах. У аппарата отравливали гриптовой травы. И им пришлось повернуть обратно. Ужать. Последние 5 километров я ничего. Смотрите. Последний участок пути преодолели за час, впереди ужин и ночевка вот в этой уютной избе. Огромное спасибо тем, кто ее когда-то построил. Утро на перевала 18 километров. Это самый сложный участок. Все, наш уазик дальше не едет судьбу мы решили не испытывать и последний километр ,800, 800 пойти пешком на памятнике остался километр не отпускает, умудрились провалиться, сломать лебедку, чуть не поругались, но в итоге с помощью проволочки и такой там матери лебедку отремонтировали, вытащились и все едем домой. со сходом 1 литр на 100. вот и спа все спать пока идут сборы я хочу вам дать послушать и показать немножко настоящий триги Разумности бросился, я храню будущее. Маленько встряли, мы хотели по разному.